Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и это рубрика ретро ретроигры. Итак, мы с вами продолжаем проходить Супер Barry Окей, а, у нас а, в этом выпуске пятый мир. Окей, мы уже дошли до пятого, до пятого мира. О, отлично, ставим лайк и погнали. Пятый мир а, В конце серии нас, короче, убил Вот эта зеленая черепаха, сейчас мы ей отомстили Вот Ну и давайте-ка Смотреть и пробовать Что предпринесет нам этот мир Прошлый мир, как бы, бляха Местами был такой Нормальный, да? Особенно с этими прыжками по Большим, короче, этим мухоморам Тихо, тихо, тихо, тихо Отлично. Так, где тут? Звездочка. Иди сюда, звездочка! Звездочка! Пушки! Тут еще и пушки. Тут уже пушки появились. Бегом. Всех сносим нахер. Всех нахер сносим. Здесь ничего. Тихо. Стреляй. Вот я сейчас прыгнул на стреле. Ладно, допустим. Так, можно спуститься? Можно спуститься, окей. Кстати, опять, опять, опять вот этот э, такой вот такой вот подвох, как и в прошлый раз. А погоди-ка. А могу ли я? Я сделаю вот так сейчас. А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка, а ну-ка. Так? Почему время-то уже быстро так кончается? Бляха! А что так время-то быстро кончилось? Быстрее, собираем все монеты, жазность Фрай разгубила. окей, окей, окей, и сейчас надо как-то быстро, быстро, О. тихо, надо как-то быстро сейчас бежать к концу уровня, 100, отлично, но ну, я хоть, ну, хоть успел, хоть успел, отлично, хоть успел, сейф стат, и погнали. Так, аккуратно. Зачем? Фу, повезло! Я, я не на маленький прыжок нажал, но повезло, сработало, короче. Так, где тут грибы? Да, грибы! Отлично. А, тихо, черепашка-ниндзя! Со своими молотками тут. Тихо-тихо-тихо! Как тебя... ай яй яй яй яй яй яй Собака. Вот собака, черепаха. Окей. Ой, бляха, тут еще и плавать. Так, отлично, жизнь! Я ее просрал только что. Жесть. Ой, с самого начала. О, чуть не застрелил. Оп, отлично. Тут где-то. Тут где-то этот. Тут где-то этот. Дядька. Отлично. Гриб. Грибок. Тихо. Бляха. Спускаемся, спускаемся в воду. Я поплыл. Я поплыл. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Ай-яй-яй, ай, ай, рыба, рыба. Ну как так-то? Как так-то? Фу, ни себе запрыгнул такой! думал тоже мне. Ускорился, бляха. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Никаких. Отлично. Ох, как четко! Ох, как четко получилось-то! вот отлично, у нас есть в запасе это. Жиза. Я могу, если чую здесь потратил. Потратить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ну все ну все я ее потратил тихо-тихо-тихо-тихо-тихо кальмары кальмары Это посминоги кальмары тихо поплыл куда-то залезть в дырку окей Жесть. просто жесть так где тут грибы грибы Мне нужны грибы где грибы звездочка ну ладно звездочка тоже отлично погнали тихо-тихо-тихо иди-ка тихо, тихо. погоди-ка Бля, а зачем я все просрал? Надо было сначала эти монеты. а Ч за трешно происходит? Что, заново? Нет, избил этот... Чик-чик-поинт. Тихо-тихо-тихо, откуда здесь эти? Мака, э не макаки эти, черепахи. Да сдохни ты уже. Так, где там... <свес> <свес> а теперь вот <его> заново. <свес> вот так вот взял и заново, бляха. Вот так вот взял и прямо вот заново этот уровень начал. Жесть. Так. В принципе, я не вижу смысла, короче, плыть. Я вот не вижу в этом смысле никакого. Умри. Там, в принципе, ничего интересного в этом под водой. Вот есть здесь эти грибы-то. Лехай, грибов нет. Тихо, тихо, тихо. Аккуратно, аккуратно. А -а -а, минус одна, минус вторая. Хорошо. Тут у нас звездочка где-то. Звездочка. Звездочку берем. Тут главное, гриб не просрать. Вот сейчас вот так вот сделаем. Отлично, отлично. А, -а, а я просрал гриб опять. Ну что ты такое будешь делать? Я за ним вниз полетел. <с> <с> Жесть. Фу -у -у -у. ну Марио, ну, ну проказник. Раз, на бляха, два. Так. Это у нас второй. Это, вто, это только второй, короче, да? Второй эпизод этого мира. Тихо-тихо. Отлично. Захавал. Так, теперь главное не упасть. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Фу, как это было опасно! Это очень опасно. Отлично, могу пуляться! Ептимать, ты как ты, ну, ну, что ты будешь делать? Ты как? Опять заново. Жесть, вот застряли, вот застряли в этом мире. Отлично. Так. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Хорошо. Хотел сказать, что... А в смысле? Я же нажал на эту, напрыгать, напрыгать быстро. Вот так. Вот так. Да, бляха, сраная черепаха, но... Во началось, во началось в колхозе утро-то, Тихо-тихо-тихо, аккуратно. Бляха! Я не знаю, как проходить это. Отлично, убил. Где жизнь? О! Хорошо. Здесь еще по-моему, гриб. Нет, здесь ничего нет. Тихо, тихо, тихо! Фу. Так, вот здесь черепахи. Отлично. Отлично. Тут звездочка. В принципе, можно и без звездочки, можно вообще не заморачиваться с ним, как бы. Эти, эти чуваки, черные, они все равно, короче, падают вниз. Но вот это главное взять. так от, от, от. Отлично. Тихо, тихо, тихо! Фу, бляха! Фу, бляха! Это было сейчас опасно. Короче, я сейчас цветок этот уничтожаю. Тихо, тихо. вот так аккуратно. Здесь ничего, да? Тихо, тихо, да стоп! Блеха! Как это все опасно, то происходит, ну... Я умер в прошлый раз пря прямо, прямо, прямо, прямо в конце уровня, прямо в конце этого уровня, короче. Ладно, 2000, хорошо. И плюс, еще, и плюс жизнь, да, мы сэкономили вроде как. Да, мы сэкономили с вами жизнь, сейвстед. сейвстед. И полетели у нас в на пули. Это опасно вот это опасно каждый уровень как преподносит какую-то опасность какую-то хорошо вот за монеты знаешь дают жизнь а за очки дают жизнь определенное количество очков тихо Фу. тихо тихо тихо О, бляха! Вот сейчас повезло-то! Вот мне сейчас повезло-то! Ух ты жесть! Ух ты жесть-то какая! Просто кошмар! Дарк Соулсы, говорите? Да хрен с этими Дарк Souls поиграйте в Марио! Вот нервишки-то пошалят! Жесть! Жесть! Итак, финал! Финал, Босс! Тихо! Ни хрена себе! А я что-то не, не уследил, что она такая, эта, длинная. Шпала-то. Шпала-то огненная длинная, бляха! Вот обязательно надо в середину между ними, короче. Тихо, тихо, тихо! Вы разогнался бляха, вы разогнался Тихо, не разгоняемся, аккуратно. Плевать на этот цветок. Я считаю так, да? Тихо, тихо, тихо! Бляха, ну... Нет! Ай! ай ой! Я думал, под этой маленькой штук, ну, под этим кирпичиком я спрячусь. хер там был. Что началось-то? Что началось-то? Бегом, бегом, бегом. Тихо, тихо, тихо, тихо, стоп, стоп, аккуратно. Бегом. Отлично. Вот так. Аккуратно. Аккуратно и спокойно все. Все, все будет, все будет, все аккуратно. Главное, главное не спешить. Главное не спешить. Все будет, бляха. Саная. А, чуть жопку не поджег. Одновременно со мной, короче, подпрыгнул. Ублюдок. Какие. Тихо, гриб, ай тя тя тя тя тя тя. Я не успел подпрыгнуть, я хотел короче взять гриб и перепрыгнуть. Бегом бегом бегом бегом бегом. Ай тя, тя Почему? Я нажал на прыжок, я хотел проскочить, почему? Почему, короче, это? Он не прыгнул, Марио. Да бляха! Я короче буду так вот загружать, так быстрее. Давай, давай, давай, давай, давай тихо-тихо-тихо здесь аккуратно здесь вот эта палка она идет бляха ну как так-то а там вот поверх да, стоп собака что за дичь то что за дичь то сегодня я просто спешу я просто спешу тихо бляха я просто спешу так стопы Ждем Да как, ну Почему нет хп Мне нужно хп Даже в Dark Souls есть хп Да бляха Сука Что-то я там задумался, короче Даже в Dark Souls есть, короче, хп Почему здесь нет Тихо, аккуратно, аккуратно, не спешим, аккуратно Без всяких там Тихо, тихо. Да бляха, ну что ты будешь делать-то, бляха? Фу. Настроили, настроили тут, бляха. Пройди тут, попробуй. Давай, давай, давай. Тихо, тихо, тихо. Сейчас меня съест. Ай-яй-яй! Ай, ай. Тихо, тихо, тихо. Да хера ты там, как с пулемета! Да блха, сраный шарик жогненный! <тых> как же сложно, как же сложно да бляха. Это пока самый муторный мир. <как> Получается. Я чувствую, дальше будет вообще жесть. Ой, бегом, бегом, бегом! Хорошо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Жесть Мне надо как-то, короче, сэкономить Вот это вот Свою пулялку и всякую вот эту вот хрень Я же, по-моему, могу это в дракона убить Застрелить Бегом, бегом Да бляха Сел, сел на кукан, бляха Окей okay. Я вроде как могу его загасить Подождите, а почему по верху бы не пройти? Ну, А какая разница, да? Что по верху, что по низу все равно Одна шляпа Тихо, тихо, тихо Так Шарики, шарики Тихо, аккуратно. Аккуратно, спокойно. Спокойно, аккуратно. Тихо. Почему ты так ускоряешься медленно? Я хотел под ним, короче, пробежать. Очень, очень сложно. Очень сложно. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Отлично. Ну Ну блять. <связывая> <связывая> он, он, он, он вечно попадает в какие-то вот ненужные, знаешь, места, бляха. Вот ими, именно в ненужные места. Вот вроде думаешь, вот хрен ты так вот попадешь. А нет, Марио умудряется, Марио, Марио все может. Тихо! <связывая> вот о чем я и говорил, почему он соскользнул, бляха. Окей. Муторный, муторный мир Просто муторный Окей, надо собраться Собрались силой, собрались волей Давай Аккуратно Вот так, отлично Первые преграды прошли Тихо, тихо, тихо Аккуратно, стой Фу, нет, блеха О! Я почти дошел до этого Дракона, блях, а почему ты не прыгнул, ублюдок? Жесть. Ай, блядь. Все, аккуратно, так же, а спокойно, спокойно, спокойно, не спеша. Не спеша, аккуратно, спокойно. Тихо, тихо, вот здесь ждем, вот здесь стоим и ждем. Вот так побежал. Фу! Чуть жопу не подпалил! Отлично! А зачем я ускорился, бля? <св> -зачем>, зачем я это сделал? Сейчас. Сейчас. А -а -а -а. Сколько смертей уже насчитали? Ну-ка, напишите в комментах. Ляха! Сколько смертей там? Пишите в комментах Это бляха Дэндевская адская комната Просто Да свахну Я уже так на обум побежал просто Короче, надо, надо это Как можно дольше Сохранять вот эту вот э -э -э, Свою красноту Тихо, тихо, тихо, спокойно, аккуратно Тихо, тихо я смогу, я смогу, я смогу. Отлично. Да. Да. Да. Тихо, зачем прыгнул? Стоп, стоп, стоп, стоп. стоп. Фу, жесть. Да, блять, почти, почти я дошел до этого говна. Куска. Давай, прыгай. Отлично. О, да. О, да. Отлично. Но наша принцесса в другом замке. Окей. Мир 6.1, друзья. Мы смогли. Мы смогли это сделали. Окей. Сейф стед. И кому понравилось, ставим лайки. Подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Подписываемся на инстаграм. Комментируем. С вами был Валерий. Всем пока.